Всем привет! Украинская певица Вера Брежнева, которая долго жила и работала в Российской Федерации, решила покинуть эту страну после ее вторжения в Украину. Вместе с детьми она уехала в Италию, где сейчас занимается волонтерством. Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи Виталии, где нахожусь уже почти месяц. Пункты есть по всей Европе. Мы все делаем одно дело. Обнимаю всех, кто готов оказать любую свою помощь, всех, кто помогает, всех молящихся. Вот это называется «Любовь», написала прежнего.